наверное, пока все собирают, отвечу на некоторые ваши вопросы, которые были заданы лично мне. Я первая заступила на должность э, временно исполняющего обязанности председателя ГРП регистрационной палаты по городу, Мос... не Москве, вернее даже, а Московской области. На тот период в Московской области у нас в структуре, э, скажем так, ГРПшек не было. Это был апрель месяц, если я не ошибаюсь. Я помню, что я в апреле месяце получила свой первый вкладыш, в Тулу ездила специально. С апреля месяца у нас в Московской области образовались следующие государственные регистрационные палаты. Государственная регистрационная палата города Москвы. Временно исполняющая обязанности государственной регистрационной палаты города Москвы Волкова Надежда Евгеньевна. Это по Волгоградскому району. Станьте, пожалуйста. Следующая Государственная регистрационная палата по городу Щелкова, временно исполняющая обязанности Государственной регистрационной палаты по городу Щелкова, Инна Владимировна Мидова. Следующая Государственная регистрационная палата по городу... Люберцы у нас, да? Раменская. Раменская. По Раменскому. Это Абрамова Ирина Анатольевна. Временно исполняющая обязанности председателя Государственной Регистрационной палаты. Следующий у нас по городу Жуковский. Временно исполняющий обязанности Ледянкин Вадим Александрович. И первый его скажем так, гражданин Советского Союза, который удостоверил принадлежность, того, что Вадим заступил недавно, это Ледянкина Софья Викторовна. А, а, кого я еще не набрала? Гор... Коломна, да, у нас недавно, город Коломна, временно исполняющий обязанности, колесник Денис Леонидович. Заступил чуть раньше, но вот только недавно получил приказ. Временно исполняющая обязанности э, Государственной регистрационной палаты по городу Ступина это Левина Света Владимировна. А, <свят> я ее так по-доброму постоянно зову. Так, кого я не назвала? Всех, всех по-моему, назвала, да? Или еще кого-то пропустила? Э, да, заявила у нас на должность, но не заступила пока Сергиев Посад. Ну, может быть, надумает. На, а, Ногинск, на да, Нагинск тоже заявила на должность, но пока еще не заступила. Ну, в общем, это вот ответ на ваш вопрос. Это то, что я сделала за промежуток, вот этот вот летний промежуток, май, июнь, июль, август. Теперь слово предоставляется председателю, председателю нашего собрания, Роман Сергеевич Колесняк. Дорогие товарищи, то та цель мероприятия, которая сегодня была заявлена, ради которой мы все сегодня собрались. Хочется выразить благодарность, что отложили все свои дела, домашние, семейные. И в это воскресенье приехали, собрали все вместе, чтобы делать очередной очень важный шаг. Дело в том, что Сергей Вячеславович, обращаясь, выпуская указы, делал юридически обоснованные действия. Ну, он действовал как бы сверху, то есть выстраивая аппарат государственной власти и управления. Сегодня, собираясь с вами здесь в зале, то есть здесь все находятся граждане СССР, которые заявили, стали на регистрационный учет в государственные органы. И сегодня мы, как граждане снизу, каждый из нас обращается к тем самым, которые находились при властных должностных полномочиях на своих постах, которые незаконно прерваны, то есть которые продолжаются сейчас по сути, потому что не было следующих выборов, то есть полномочия депутатов, полномочия министров, прокуроров, судей, милиционеров уполномоченных и так далее, всех тех, кто в то время находился на своих местах. Да, смолодушничали в то время, не исполнил каждый свою присягу, свой гражданский долг и сегодня э, все отчетливее и Центробежний – это сила, которая формирует то самое желание, желание людей, чтобы все-таки наконец-то установилось в нашем государстве, в нашей стране мир и порядок. Подготовили сегодня обращение к тем самым, кто находился на постах и должностях. Обращение зачитает Ведянская Жанна Владимировна. И после этого мы его, мы его примем и обратимся к нашему моссовету сегодня у нас есть представитель дадим ему слово и он надеет, надеемся он поотвечает на наши вопросы обращение к советскому народу собрание инициативной группы граждан союза советских социалистических республик 20 сентября 2020 года город москва. Сегодня весь мир стоит на пороге мировой революции, приготовленной мировым олигархатом, желающим погрузить все человечество в пучину страха, хаоса, паники и истерии. Для того, чтобы несведущее население, не осознающее истинных причин и виновников, само воззвало навести порядок к тем, кто устроил хаос, в результате чего и будет установлен новый мировой порядок. Специалисты-медики, вирусологи, микробиологи и другие заявили, что в настоящее время в мире нет никакой эпидемии и тем более пандемии. Но их голоса намеренно заглушаются орущими и нагнетающими панику СМИ. Считаем, что в мире проводится спланированная на международном уровне кампания паники с подготовкой почвы для введения электронного концлагеря, которая выглядит своего рода учением, под подчинению населения военному подавлению под предлогом опасности для жизни. И ВОЗ, объявив пандемию, видимо, просто выполнила приказ мировой элиты, желающей подчинить себе население всей планеты, как и требует теория золотого миллиарда, для введения нового мирового порядка и глобального сокращения-убийства населения». Коронавирус является идеальным прикрытием глобалистов и одних из первых шагов для установления нового единого мирового порядка и абсолютного тотального цифрового супернеофашизма-единого мирового правительства. Новейшие инструменты на каждом уровне контроля уже подготовлены. Завет единого неба, продвигаемый как новая религия, под благополучие трансгуманизма и единого мирового порядка с его сопутствующими атрибу атрибутами цифровизации и вакцинации. Поправки, предлагаемые к изменению проекта непринятой Конституции Российской Федерации, прежде всего обуславливают переход к цифровому государству, к единому мировому тотальному контролю, который будет обнуляет права и свободы человека. Тайну частной жизни, институт гражданства и государства как понятие в целом. При этом разработку, внедрение и контроль цифровизации передали в руки частных НКО. Мы также понимаем, что поправки, которые уже считаются принятыми, без шоу с голосованием 1 июля декларируют. Статья 67.1. Российская Федерация является правоприемником Союза ССР на своей территории, а также правоприемником-продолжателем, народных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза СССР за пределами территории Российской Федерации и свидетельствуют о попытке узаконить 30-летний геноцид и откровенный грабеж русского советского народа, а также избежать справедливого возмездия за свои деяния». И узаконивание происходит, по нашему мнению, под видом получения разрешения на перемещение физических лиц путем отправок СМС, сообщений и регистрации ПД граждан на непонятных, электронных ресурсах. Сегодня русский советский народ, подводя итоги лет, прожитых с момента последней всенародно проявленной воли 17 марта 1991 года о сохранении обновленного союза, четко осознает, что самый страшный и опасный вирус, который поразил нашу землю, находится в Кремле и в умах и сердцах большинства замещающих государственные должности лиц. Вирус, который отделил души от Творца Всевышнего, у власть придержащих, затмил их сознание культом золотого тельца, тем самым убил у них совесть. Мы видим, чувствуем и понимаем, что самая большая опасность с точки зрения долгосрочной перспективы выживания для нас, русского советского народа, является само государство РФ-Россия. Население окончательно утратило чувство защищенности и безопасности. И это не только мнение русского советского народа. В безопасности себя не чувствует ни одна нация на планете. Сегодня это мнение всего здравомыслящего человечества, у которого есть совесть, честь и здравомыслие. Мы все законопослушные граждане своих стран совершили одну большую ошибку. Мы решили, что рядом с нами люди, которые рвались во власть, будут готовы защищать наши общие интересы, права и свободы. Но их личные интересы, прежде всего, желание властвовать над другими, а также желание эксплуатировать других людей, сделали их отступниками от Конституции, приступившими закон. Для того, чтобы мы не распознали их подлую двуличность, они обвинили саму природу человека и тем самым всех нас во всех смертных грехах, использовали при этом свой излюбленный метод «разделяй и властвуй». Нас учили, что капитализм был причиной расслоения общества на бедных и богатых, и что другая система распределения, социалистическая, есть причина войн на планете. Но нормальному, психически здоровому человеку не свойственно грабить и убивать себе подобных. Быть расистом или фашистом. Все это дело рук преступников, получивших безграничную власть. Они захватили и купили СМИ, банковскую систему. Они поставили своих так же, как и они сами преступников, во главе государств, в, прав, в правление международных организаций, в религиозных конфессиях. Они проникли повсюду. Они стали хозяевами агропромышленных холдингов выращивающие ГМО-продукты питания, фармацевтических компаний, которым мы все доверили свое здоровье. Они стали хозяевами всех ресурсов конечного производимого продукта посредством системы центральных банков, загоняющих любое правительство в долги, которые затем изымаются из карманов населения, проживающего в этом государстве. Под оголтелый шум разрекламированных СМИ очередных мировых финансовых кризисов. И, по их мнению, они купили весь мир. И сейчас их главная задача защитить все награбленное со стремительно нищающего населения Земли. Главной угрозой для них стали мы люди, которые были обмануты, которые, которым приходится работать на трех работах, чтобы в этой порочно-оброчной финансовой системе со скрытым инфлятором, оставляющим порой не более 5% тому, кто реально занят в производственном секторе экономики от того, что он произвел, обманутые под неусыпное пение экспертов из Международного валютного фонда МВФ, Высшей аттестационной комиссии ВАК, Высшей школы экономики ВШЭ о прибыли и оптимизации для ее увеличения, как о заветном золотом ключике, открывающем дверь к счастью на манер американской мечты, напрочь исключив даже разговоры о снижении себестоимости. Чтобы мы не изобличили преступников, не смогли объединиться и противостоять им, они придумали проблему глобального потепления, перенаселения, угрозы пандемии, концепцию золотого миллиарда, пропагандирующую убийство, в скобках сокращения населения земли, и успешно до сегодняшнего дня реализующие свои планы через СМИ, разрабатываемые законы и развязываемые войны, в том числе идеологические, стравливая целые нации и народы друг с другом, стравливая людей с разным цветом кожи, белых с черными, разного вероисповедания, христиан с мусульманами по социальному статусу, богатых с бедными, гендерные мужчины с женщинами, молодых против пожилых, детей против родителей, супругов против друг друга. Сделали так, чтобы мы рассматривали ближнего своего лишь как инструмент извлечения прибыли. Растлили молодежь, совратили наркотиками, алкоголем субкультурами, в результате обвинили нас, просто желающих спокойно и свободно жить, растить своих детей, заботиться о стариках в том, что это все сотворили мы. Огромный труд, проделанный дезертируемый предателем Родины, Горбачевым и его последователями под четким руководством МВФ, ООН, НАТО, ВОЗ, ВТО, ФРС и многими другими международными институтами, Вопреки итогов референдума 17 марта 1991 года без каких-либо законных правовых оснований, актов, договоров, международных соглашений и так далее о передаче от СССР в СНГ в РФ-Россию или в другие субъекты права, в том числе и в нарушение собственных НПА, таких как постановление Государственной Думы Российской Федерации от 15 марта 1996 года за номером 157 2 Государственной Думы о юридической силы для Российской Федерации Росси, России результатов референдума с СССР от 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза СССР отделили русский и советский народ от национальных богатств, от участия в управлении своей страной, от имущества, достояния и великого наследия предыдущих поколений советских людей, под потом и кровью доказав неоднократное неоспоримое право жить, трудиться и созидать на благо своей родине, земле своих великих предков. Погрузив всех граждан СССР в юридический морок путем подлогов, лжи, обмана и вооруженного переворота под власовским флагом, триколором, сделали физическими лицами, бесправными рабами все население, и чтобы советский народ не задумывался о происходящем, была произведена массированная атака на его сознание». Психику и мировосприятие средствами массовой дезинформации, терактами, наркотизацией, алкоголизацией, развалом экономики, НЛП, техногенными катастрофами и вакцинацией. Атака, которая длится до сих пор и сегодня принимает форму явного, открытого фашизма, подтверждаемого обнародованием античеловеческих законов на фоне якобы свирепствующей oh. пандемии. Мы осознаем, что в упадке находится все – демография, культура, образование, медицина, армия, флот, наука, государственное устройство, финансы и экономика. По разным оценкам, более 60% населения задействовано в так называемом среднем и малом бизнесе оказались банкротами по причине президентских каникул. Потери на сегодняшний день несопоставимы в сравнении с… С СССР с потерями во время Второй мировой войны. Ввиду вышесказанного. В целях защиты жизни граждан. Союза Советских Социалистических Республик, жизненно важных интересов русского советского народа, восстановление независимости и территориальной целостности страны, восстановление законности и правопорядка, восстановление народного хозяйства, преодоление тяжелейшего правового кризиса, недопущения хаоса, анархии в условиях войны и военного времени, мы, Граждане Союза Советских Социалистических Республик решили обратиться к депутатам Московского Городского Совета Народных Депутатов, Моссовету, находившихся на своих постах в период с 1991 года по 1995 Год, чьи полномочия были незаконно прерваны, а также, как ко всем, кто находился при исполнении и на должностях в министерствах и ведомствах, милиции, в прокуратуре, в народных судах, в вооруженных силах, в советах народных депутатов и исполнительных комитетах всех уровней, профсоюзных организациях и прочих для наведения конституционного правового порядка в стране вернуться на свои посты и приступить к своим обязанностям согласно воинской присяге и Конституции Союза Советских Социалистических Республик, приступить к разработке и реализации плана по скорейшему возвращению населения в страны в правовое поле Союза, Советского Союза. Считаем, что только возвращение в правовое поле Советского Союза и скорейшее восстановление государственных органов управления страны будет способствовать наведению Конституционного порядка на всей территории СССР. Все необходимые инструменты для этого имеются. Указ Верховного Совета СССР 22 июня 1941 года о военном положении. Закон о прокуратуре СССР, закон СССР о советской милиции, закон СССР об утверждении основ гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик, указ от 18 марта 2010 года временно исполняющего обязанности президента Союза Советских Социалистических Республик Тараскина Сергея Вячеславовича и так далее. Призываем по законам войны и военного времени а также существующему законодательству СССР признать всех преступников, действующих от имени и по поручению, нелегитимных лиц Российской Федерации-Россия, ведущих войну на территории РСФСР, СССР в отношении граждан СССР тире холодной, гибридной, биологической и других войн, а также совершающих акты геноцида и военные преступления, не имеющие срока давности. В целях возвращения правосубъектности и правоспособности советских граждан обратиться в Министерство внутренних дел МВД, РФ с требованием вернуть всем гражданам Советского Союза паспорт гражданина СССР. Признать силовые ограничительные меры, связанные с передвижением, с принудительной изоляцией, с принудительной вакцинацией и иными мерами медицинского и иного воздействия, принимаемые против воли гражданина СССР, применяемые для предотвращения распространения разрекламированной во всех СМИ пандемии коронавируса незаконными с момента их опубликования. Все способы защиты жизни, сохранения здоровья, обеспечения беспрепятственного передвижения граждан СССР и других конституционных прав граждан СССР, а также связанные с реализацией этих прав последствий, наступивших в отношении любых лиц Российской Федерации России, не влекущими за собой какой-либо ответственности, как реализации права на акт гражданского неповиновения и необходимой самозащиты по сохранению жизни и здоровья. Призываем Моссовет создать Народный чрезвычайный комитет НЧК для наведения конституционного порядка и скорейшего возвращения в правовое поле Союза Советских Социалистических Республик и на его основе создать рабочую группу по разработке национальной идеи и идеологии на переходный период. В связи с этим, во временном отношении национальной идеи страны и планы ее развития должны охватывать не только шаги, которые нам необходимо сделать прямо сегодня, в ближайшие годы вперед, но и стратегию выживания нашего народа в отдаленной, в отдаленной перспективе, при том с сохранением национального суверенитета, традиций для него, духовно-нравственных ценностей и уклада жизни» незамедлительно приступить к формированию специальной структуры для проектирования и осуществления возрождения СССР как детальной долгосрочной программы в виде пирамиды целей и пирамиды ответственности с использованием смыслового блока программ целевого управления, предложенной профессором Станиславом Алексеевичем Мезенцевым и позволяющей детально представлять и последовательно решить сложные задачи по частям. В данной ситуации такая работа и структура необходимы, чтобы избавиться от разноголосицы всех движений и общественных организаций, произвести единую регистрацию в государственных структурах СССР, определить все задачи и функции участников и ответственность за сроки и средства, необходимые для достижения нашей общей цели. В заключение. Хотим обратиться к действующим сотрудникам силовых структур Российской Федерации и замещающим государственные должности лицам всех уровней и рангов. В 1991-1993 годах многие из нас стали свидетелями государственного вооруженного переворота, и советский народ промолчал. Промолчал, потому что устал от коррупции в высших эшелонах государственной власти, в аппарате ЦК КПСС, в исполкомах на местах, которые покрывались по линии партии и были вне правового воздействия, даже структур Комитета государственной безопасности. Проявив свою волю на референдуме 17 марта 1991 года за сохранение общенародного государства, в итоге получил бело белосиний-красный суррогат, и Содружества независимых государств, которое было образовано шестью предателями Родины для осуществления совместной экономической деятельности и не более того». Мы все думали, что пришедшие во власть люди позаботятся о советском народе, но они приступили закон и для реализации своих собственных целей и интересов путем подлога, обмана и мошенничества установили на нашей территории закон сильного в лице Центробанка и транснациональных корпораций. И если 30 лет назад у нас украли страну и имущество, сегодня нас лишают жизни. И делают это в законе, «Руками сынов и дочерей некогда великого народа, то есть нашими же руками, запомните, нам нечего с вами делить. Родина у нас одна, Творец подарил нам всем эту прекрасную землю-матушку с великолепной природой безвозмездно, только лишь с ответственностью перед своими потомками, которые, возможно, не появятся». После геноцида собственного народа с вашего молчаливого, паскудного согласия или даже участия своим хозяевам вы станете не нужны. Цифровизация, чипизация и переход к безналичному расчету исключит возможность пилить бюджеты и брать котлеты. Сегодня под предлогом коронавируса не стоит направлять оружие на свой народ. У нас одна судьба и два пути. Первый — объединиться и выжить. Или второй — противостоять друг другу и умереть. Умереть всем, одним раньше, другим чуть позже. Первый путь предполагает принятие обществом единой идеологии, стратегии выживания русского советского народа, нацеленной на сотворение процветающего высокодуховного общества, биосоциального организма, живущего по совести, Владу землей матушкой по ее фундаментальным законам, законам природы, по воле Творца Всевышнего на благо всех и создание оптимальных условий, качества и уровня жизни для того, чтобы встреча при жизни пяти поколений в каждой родовой семье состоялась, и в каждом поколении было не менее трех до пяти детей. При такой концепции мы не будем зависеть от лидеров, в кавычках лидеров, говорящих голов, международных экспертов, и Центрального банка. Ведущие, специалисты и эксперты не будут вольны в выборе принимаемых решений. И каждый советский человек будет ответственен перед государством, а государство будет отвечать перед советским человеком. Этот экзамен по выбору пути для всего русского, советского народа и всего человечества, который в ближайшее время предстоит сдать нам всем. В связи с вышеизложенным приглашаем к открытому диалогу и сотрудничеству все общественные и государственные организации, объединения, а также каждого советского человека для принятия мер по скорейшему восстановлению государственного аппарата Союза Советских Социалистических Республик.